Что вам надо сейчас сделать? Вам надо каждому создать свой канал У вас уже есть Gmail, как бы у вас уже есть аккаунт Google. Вам стоит зайти в YouTube и, собственно, нажать кнопку загрузить свое первое видео. Снимите себя на iPhone, снимите себя в темноте, снимите себя при свете лампы накаливания. И помните, что техника, как бы она вас не пугала, это не самое главное в видео. Самое главное в видео – это его содержание. Это то, что вы хотите донести другому. Сделайте так, чтобы то, что вы говорите, оно было ценно, было интересно. Покажите кому-то из близких, как они отнесутся к этому видео. Ну, затем выкладывайте, это принесет вам успех. Потому что при нынешних 100 тысяч подписчиков на моем канале видео набирает там реально там, 20 тысяч просмотров уже ну, 30 по одной простой причине потому что youtube изменил алгоритм раньше большие каналы получали преимущество сейчас абсолютно нет сейчас все на равных если я выставлю какой-то ролик на тему найден настоящий сатушина комота что-то вроде этого то оно получит столько же просмотров и в рекомендуемых будет столько же раз сколько и ваше видео на вашем совершенно новом канале на котором еще нет ни одного видео а это первое то есть сейчас youtube открывает для всех блогеров равные возможности и это я считаю хорошо так что пробуйте дерзайте